Твою Даже понимать, бутылку, я понял. Хреново. Придется брать <laughs> прямо сейчас. и прям... А вот совершенно. Закю... Задокументировано. май. Oh, В общей сложности не хватает всего 37 рублей. Они необходимы дружного коллектива. Здравствуйте, уважаемые. Прошло 16 дней с момента розлива и начала настаивания нашей спиртовой настойки. Мандариновая водка готова. Самодельный джин готов, водка мультифрукт готова. Сейчас это все в большой крепости и сейчас мы это доведем до состояния собственно водки. Будем делать 40, может чуть побольше градусов. Начинаем разбавлять. Начнем с джина. Поехали. Два с половиной. Вот теперь добавляем пол-литра воды и смотрим. Крепость, а, полтос. Черт ты налил за там, ёпта, бомжам это, что ли? Это Конечно. литр. Налей целую бутылку, -то, чтобы это было красиво. Так, мы разлили вторую трехлитровую банку. Здесь три литра 50% самодельного джина. Сейчас будем его фасовать. Закончили мы розлив домашнего джина. Стали делать 50 градусный, 50% по алкоголю, в общем. Получилось у нас 6,7 литра. Ну вот, что ж, джин разлили, теперь приступаем к мандариновой ватчелли. Начинаем фасовать. Здесь, наверное, все таки будем делать по 40 градусов. Начинаем. А здесь, я думаю, процеживать есть смысл? Вот на свету-то... Да там... Никакого смысла нет. Никакого, Суим сороковник. Ну вот, закончили мы с фасовкой мандариновой водки. Догнали ее до 40 градусов. Получилось у нас 6 литров 40-градусной э, мандариновой водчелы. А сейчас хит наступившего 2020 года. Водка-мультифрукт. Опаньки! Заценим! Здесь у нас киви, апельсин. Мандарин, яблоко, черный виноград. Настаивалось это у нас все 16 дней и пришли туда от фруктов немножечко жидочки. Жидочки, жидочки превратилось из 70 в 50 градусов, поэтому доливаем немножко воды до сороковника. Сорок. Наш, на, наша, наш, циферка. наша циферка. Воу-воу-воу. Блин, цвет вообще просто нежнейший. Итак, разлили мы водку мультифрукт. Получилось у нас 2 литра. Очень большое количество самого вкуснейшего сочного осталось в банке. Для этого нужна будет дополнительная выжимка. Но это уже совершенно другая история. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, наступил тот самый момент, когда мы, хоть и в усеченном составе, но все-таки собрались продегустировать наши новогодние настойки. Чуть дольше мы ждали, чем мы обычно это делаем. Так что новогодние настойки. Ролик на розлив вот здесь, в описании. В описании. Вот. Ждем ваших комментариев о том, кого нам не хватает, где этот парень. В вашей версии, пожалуйста, пишите. А мы сейчас начнем с мандариновой водки дегустацию. У нас, кстати, еще и новое место для съемки. Об этом свое мнение обязательно тоже напишите в комментариях. Нам очень интересно. Кстати, мы его доработаем и обязательно отблагодарим всеми нашими доступными способами. Человека, который нам его любезно предоставил. Настойками в том числе. Мандариновая водка, мангора. Именно это название оно получило от пользователя Сергей Сейчас из Ростова. Выбрал все -таки это название. Да, Сергей из Ростова написал в комментарии под роликом с розливом это название. и Его название было самым лучшим. По нашему мнению, оно самое адекватное. Были другие комментарии, но это вот лучший коммент и как я и обещал 05 мандариновой водки отправляется в ростов Сергею из ростова сергей свяжись со мной на канале указаны все мои контакты email инстаграм вконтакте все есть дай свои координаты мы тебе вышлем 05 ватчеллы мандариновой как ты ее назвал мангора поздравляю и подписал Мангора, водка, а мандариновая от Егора. Человек-то сечет, сечет. Ну хоть кто-то. Хоть кто-то. Другие комментарии тоже были, но они не столь вдохновляют. А какие названия еще присутствуют? О, ух ты! Ну как? Заебись или хуёв. Да, да, да. Очень развернутый ответ. Наверное, за самый развернутый ответ тоже полагается приз. К сожалению, нет. Хреново. Придется брать прямо сейчас и прямо здесь. Ну, как Цитрус как? чувствуется? Да чувствуется, знаешь что? Мандаринка чувствуется, а сам по себе ощущение, конечно, приятное. Фишка в том, что <соспорщик> мандарин, самый сладкий из всех цитрусовых, что мы делали за все время, был грейпфрут, лимон, апельсин. В мандарине очень сложно поймать именно четко градус. Потому что разбавляли до 70 когда настаивали а уже когда разбавляли сам мандарин дал сок а он самый сладкий поэтому не очень сильно понятно возможно здесь не сороковник начало... со старой съемочной площадке остался прекрасный кувшин. спасибо нашим нашим друзьям следующую мандариновку мы уже фильтрованную пропьем неплохое начало остановитесь вот теперь мы продолжаем ту же самую мангору дегустировать так теперь мы ее прогнали через фильтр у нас теперь появилась закусь доготовились наши стейки и салатика накидали салатик будет с двумя разными заправками справа тебе моя самодельная заправка ролик вот здесь это же бутылочки с алиэкспресса заказал сам залил, сам придумал рецепт сюда. А вот здесь. Это... А здесь э, не, не, самодельная, но покупная часть присутствует. Смотри, меня не трава ни, бля. Чего, блядь? То есть, ну, сухая заправка, греческая, салатная. Хотя вот. после мандаринки уже не траванировался. Вот. Поехал. Да. Ваше здоровье, мои дорогие. Все сохнет! Есть. есть разница? Что через фильтр что Без фильтра это не скажу что она лучше из фильтра или хуже какие-то вкусовые она потеряла но какие-то больше из этого выражаются сейчас допустим выражается больше белая вот это вот под кожурой которая сейчас ее вот эта корещ противная чувствуется но цитруса вот этого который сильный вот теперь нет она проскакивает зашибись а потом вот эта белая, она немножко горечи дает. Ну, горче, но мягче. Она не стала. Конечно. Вот, вот она вот так вот выглядит. в бутылке. А -а -а. То есть просто процеженная через сито. Здесь вот практически прозрачная. Ммм, мясо прям топчик. Ну, По-моему, вот та лучше. Ну, любито. Я правая, как mm -hmm. обе заправки попробовал? Да. Здесь с оливковым махом? Нет. А здесь да. Да. Здесь оливковое, мята, лимонный сок. Вот, а здесь заправка греческая, то есть продается в пакетике заправка греческая, на ней написано рецепт, что нужно добавить к этой сухой фигне. Уксус, вода и подсолнечное масло. И вот этот вот порошковый дисбаланс. Ну, оливковое масло все-таки как-то немножко роднее, поэтому оно показалось мне Ты же грек с родиной Оливии. Кто? Ты же говоришь роднее... Ведь там, откуда ты родом, оливковое масло... У Да, не с младенчества. С одной... Не покупаем, Рождается младенец, да, там... Я помню, что ты мне рассказал эту историю. Там, откуда ты родом, сначала первое кормление это молоком матери, второе оливковым маслом. Потому что ты его впитал вот прям с молоком маслом, это вот, ну, роднее, да? Маха-маха. Балусь. так что ты нам принес? неплохое мясо получилось. Я вам принес кемали по охотничьи. Да, уже буквально да. наелся. А, сложусь. Как я эти стейки э, мариновал просто лимон, розмарин, соль, перец. внеплановая третья. Остановитесь! Уж обычно мы делаем по две каждого вкуса, но здесь а наш. Ж... О, смотри, прозрачная совсем. Как Почему как? мы выпили третью дополнительную? Э, что он хотелось. Действительно, почему меня? Я провел процесс калькуляции, а, да? да? несложные математические расчеты. И зная стоимость всего, mm -hmm. сохранив хренову гору чеков, провел калькуляцию mm -hmm. и выявил следующее: себестоимость бутылки, в данном случае, по водке мы считаем бутылкой 0,5 объем, mm -hmm. себестоимость мангоры 127 рублей. 0,5. 0,5. Так спица можно. Нет, это себестоимость. Это причем, кстати, это ниже себестоимость. Посмотри, вот, себестоимость входит еще тара и труд. Вот а здесь и, а здесь именно содержимое. Ну, я понял. Смотри, минимально это ничего не стоит, может. Ты, ты охуел? Себе для себя делаем. Ну серьезно, тут охуел, ну, вот так вот. Мы ну, для себя делаем, то что нам стоит. Ну, я сколько время своего потратил? Господи, я бы ты... Я твоего время потратил. Ты же делаешь это для себя. Ты ж, ну, И не чё? Тратишь, ну, конечно, время Это не берется в учет того, что затраты. Нет, это берется, это затраты, это любые да. затраты, всегда учитывается. Бутылка, в которую мы ее не, в нее наливали, это тоже расчет. МРЦ, вот сейчас на водку в магазине, вот просто минимальная родничная цена на 0,5 водки, 40 градусный. Угу. Нет, даже 38, сейчас писать 38 не боюсь, какой, блядь, какой да, да, да, да, хрен его знает, что это. 230 рублей, вот с, какого, с 1 января 2020 года. Здесь за 0,5 выходит 127. Это не себестоимость, это супер себестоимость без учета труда. Я не знаю, насколько оценить, потому что ну, мы… здесь я тоже делил от общего объема. ну Я не знаю, ну, я но все равно это выйдет дешевле. Понимаете, вы понял. Это все равно выйдет дешевле. Понимаете. По вот, и скоро придешь к пониманию слова возлияние. Поэтому Мангора отправляется автору этого названия, Сергей из Ростова, жди бутылочку. Мы дегустацию данного напитка заканчиваем. Мы поняли, что после фильтра она слабже не становится. Все так же прекрасно. Вкус да, но я бы все-таки померил. Просто ради интереса. Вот, а теперь, когда наконец-то все вернулись на свои места, давайте проверим. Мы перелили вот да, из фильтра и долили. Смотрим. Что у нас теперь получилось? А у нас получилось, что оно прозрачное. То есть в кассете остались все, все, все те кусочки. Это больше 40. Остались в кассете все жмыхи. От, больше сорока, да? Больше 40. Здесь практически полтинник. Опа. У нас есть теперь понимание фильтр Он дает кристальную чистоту, немного убирает да, краску, ну, то есть, собственно, сам фреш. Час, вот. И теперь, значит, нам самое время перейти уже к джину. Тут съемка видео запрещена, блин. Камеру вырубай нафть. Иди домой, ракет, долбанный.